Здравствуйте, меня зовут Мариам Наем, и в общем, по сути, лекция у меня, да, правда, про приложение, но назвала ее Тинтер Сюрприз, и, наверное, уже по мере лекции вы поймете, почему я такое назвала. Я тебе буду говорить, да, тогда. Ну, отлично, ладно, хорошо. В общем, смотрите, я думаю, что а, около 6-7, ну, может быть, около 10 лет назад, если бы кто-то из нас в а, свободном общение с кем-то, признался, что он сидит на сайте онлайн-знакомств или вообще на сайте знакомств, это воспринималось бы как дно или как то, что ты очень сильно отчаялся и, по сути, тебе уже просто нечего делать, кроме как искать себе человека где-то э, на каком-то ресурсе. Но э, технологии меняются, и если мы вспомним, когда появились все эти онлайн-знакомства, чаты для общения и для секса, в частности, Uh, это было как раз 90-е годы, и в то, в то время не было модераторов, не было людей, которые, по сути, могли бы чистить от ботов, uh, которые можно было пожаловаться и так далее. Все равно люди занимались тем, что знакоми знакомились в интернете, занимались онлайн-сексом, uh, um, uh, и при этом виделись в жизни после этого, встречались, ну и даже, uh, ну, и даже uh, создавали семьи. То есть все равно это существовало. И uh, стоит отметить, что, конечно же, так как технологии развиваются, они также влияют на то, как мы с вами общаемся, как мы с вами знакомимся и как разговариваем. В этом плане, ну, по сути, все приложения созданы для того, чтобы вот э, для тех вот милых вещей, но на самом деле э, многое меняется, и э, интернет-знакомство ну, не совсем дают то, чего мы ожидаем. В этом плане мне бы хотелось, чтобы мы поговорили э, вот о Тиндере. Э, это приложение, я знаю, что те люди, у которых его не скачали, э, я вам... Расскажу, как им пользоваться, в чем его плюсы, в чем минусы. И, или вы сейчас, обычно люди это делают, пока я рассказываю, вот, но можете делать это дома, а вы поймете, в чем его плюсы и почему вообще я о нем разговариваю. Если вы Всем видно, что тут написано или нет? Я могу просто прочитать. Ну, В общем, смотрите, это Тиндер написано тут. Все начинается здесь. В Тиндер так, так люди встречаются, это как в реальной жизни только лучше. Этот слоган появился далеко не сразу, а спустя время. Вообще изначально, когда появилось это приложение, это было, знаете, как сидели стартаперы и придумали какую-то маленькую милую апку, ну, приложение, и ну, ничего особенного в нем не было. По сути, изначально это была идея приложения для секса, ну, для секса на один раз. То есть не незатейливо, ничего в нем особенного не было. И придумал его один из людей, который придумал, это Шон Рад. Он говорил, что Изначально, ну, сейчас он уже, конечно, не признается, для чего было сделано это предложение, потому что сейчас Тиндер настолько сильно раскрутился настолько, стал большой, огромной компанией, ну, не компанией, скорее популярным приложением, что сейчас уже говорить о таких вещах, о том, что это просто приложение для быстрого секса, уже как-то не совсем правильно. А, прошло время, и когда компания начала зарабатывать какие-то деньги стала более-менее популярной, Шон Рад а, начал рассказывать о том, что это приложение для интровертов, которое помогает нам увидеть людей, пом помогает нам познакомиться с людьми. Как вы видели, да, вначале слоган был а, «Точно так же, как в жизни, только легче». То есть, что мол, это приложение помогает нам общаться с другими людьми. Это приложение самое популярное в, ну, среди приложений для знакомств. И стоит отметить, что признаться сейчас, что ты сидишь на Тиндере, в этом нет ничего зазорного. Это не то же самое, что ты, приносишь, что ты сидишь на Ukrainiangirls.ru или что-нибудь такое. То есть, в этом ничего страшного нет. А, более того, Шадрат, когда ну, ему говорят о том, что, мол, на самом-то деле приложение не очень серьезное и направлено не на очень серьезные цели, он говорит о том, что он знает, как по меньшей мере 50, 150 браков, которые заключены после Тиндера. Но это он сказал в 2014 году. А, и, как видите, на некоторых свадьбах это такие значки Тиндера, а, в некоторых свадьбах а, даже делают тортики а, И вот в, в прошлом году, да, и в этом, надеюсь, что в Валентина появлялись вот такие открытки в Америке, вы с чем это связано, но, в общем, Тиндер стал таким вот, ну, настолько популярным. Давай дальше. Угу. Передайте. Конечно же, так как, Тиндер да, очень простой, и основная причина, почему он стал популярным, как именно дейтинг-сервис, потому что у всех, у всех сервисов для знакомства была одна единственная проблема – огромное количество ботов. С этим было очень сложно разобраться, но Тиндер эту проблему очень легко решил. Он просто… Есть конкретная привязка Тиндер э, аккаунта к вашему Facebook. То есть вы заходите в Tinder только через свой Facebook. Таким образом, количество ботов просто уменьшается. Ну, их очень мало. Это решило многие проблемы для основателей его. Но при этом есть, ну, так как у Тиндера есть плюсы, есть у него и минусы минусы, о которых стали говорить чуть, -чуть позже. Спустя время оказалось, что э, во-первых, в Англии и Уэльсе эту информацию я взяла у BBC. Они показали, что в Англии и Олице полицейские участки показали а, статистику, при которой, а, а, боже мой, преступление на почве ну, сексуального насилия, преследования и домогательства, а, связанные с Тиндером, увеличилось за последние два года в семь раз. То есть а, каким-то образом Тиндер не очень хорошо влияет на людей, ну, не на людей, конкретно он упрощает возможность сделать кому-то плохо, видимо. А, второй момент, а, который Тиндер конкретно критиковали, что он очень сильно объективизирует людей. По сути, все, что нужно делать в Тиндере, ты просто оцениваешь человека по одной, по одной единственной фотографии, и все. Никакого глубокого мира, души ты там ничего не видишь. Третий важный момент. После, после какого-то времени оказалось, что в Тиндере используется очень обидный алгоритм. По сути, давайте я вам лучше об этом расскажу, когда вы поймете, как он работает. Это я вам сейчас продемонстрирую, как можно зарегистрироваться в Тиндере и как им пользуются. То есть вы изначально ну, скачиваете тебя приложение, после этого регри... ну, да, соединяетесь с Фейсбуком, заходите в настройки и видите, вставите себе, собственно, кто то мужик или женщина, Uh, хочешь ты видеть мужчин и женщин, Впрочем, можно видеть и мужчин и женщин, не проблематично. Uh, какой радиус километров, то есть это по геолокации. Он выбирает людей, которые недалеко от тебя. И возраст, Возра... ну, сколько конкретно возраст ты был, ну какой возраст, людей? на какой возраст ты рассчитываешь, собственно говоря. Это очень сильно упрощает все. Uh, таким образом ты видишь людей, которые находятся недалеко от тебя, того пола, который тебя интересует, и uh, возраста. Вот. После этого начинается игра. Суть в том, что у тебя есть два варианта. Ты или двигаешь пальцем влево, и при этом лайкаешь человека, или двигаешь его Ой, наоборот, вправо, извините. Или двигаешь влево, и тебе, по сути, человек ну, ну, не нравится, и он больше исчезает из твоего поля зрения. Все, что происходит в Тиндере, ты просто видишь огромное количество фотографий разных людей а, с фотографиями Фейсбука, собственно говоря. И у тебя вариант. Или ты а, двигаешь пальцем вправо и таким образом лайкаешь человека, или двигаешь пальцем влево и таким образом не лайкаешь человека. Если ты лайкаешь вправо, и человек тоже лайкнул тебя вправо, происходит вот это. Называется матч. Ну... Понятное дело, что это смешная картинка, но суть в том, что появляется матч. Что он, что он вам предлагает? Матч это... То есть вы друг другу понравились. То есть получается, что вы теперь с этим человеком, который вас тоже лайкнул, и вы его лайкнули, вы можете теперь начать общение. Вот. Давайте теперь, чтобы я не говорила вещи непонятной фразы. Свайп и матч это два слова, которые вам нужно знать, когда мы будем говорить о Тиндере. Свайп это жест, которым дам и двигаю влево или вправо. Если вправо -то человек не нравится... Таким образом, я его лайкую, если влево, то он просто исчезает у меня из моего потока людей, и я двигаю пальцем дальше. И матч – это когда оба человека друг друга лайкают, и тиндер выводит сообщение о том, что вы друг другу подходите, и открывает вам возможность написать этому человеку. Вот, давай дальше. Соответственно, вы, наверное, понимаете, что оказалось? Оказалось, что э, у Тиндера есть алгоритм, при котором, если у вас очень популярный Facebook, у вас, например, 2000 друзей, у вас 150 лайков под каждой фотографией, то, скорее всего, среди людей, которых э, среди которых людей, которых вы будете видеть в приложении, будут такие же люди, с таким же большим количеством друзей, с таким большим количеством лайков. Но если вы не очень любите есть в социальных сетях, и у вас немного друзей, и у вас немного лайков, вам будут показываться такие же неудачники. Это очень сильно обидело людей, потому что таким образом тиндер распределил людей на классных и не классных и если ты классный то ты не можешь то ты не видишь некрасивых если ты некрасивый по стандартам тиндера или фейсбука то таким образом ты не можешь претендовать на кого-то выше выше по рангу эта статистика которые используют, важно отметить, это статистика, которую использует сам Тиндер, вы понимаете, что ну, люди, которые занимаются стартапом, они часто себе рекламируют, поэтому дают статистику чуть всегда преувеличенно, да, и не будем считать, что это ну, абсолютно правда. Он говорит о том, что в день люди двигают пальцем пол, э, практически да, полтора миллиарда раз. А, э, людей, которые друг друга матчат, да, то есть нравятся друг другу, в день 26 миллионов. И в Тиндере ну, участвуют 196 стран. Давай дальше. Вот, теперь мы поговорим с вами о плюсах и минусах в использовании. Как вы поняли, плюс Тиндера в том, что тебе нужно, ты очень легко там и быстро регистрируешься. Тебе не нужно заполнять куча непонятных полей, одни рождения твоей собаки, какой ты любишь свет и так далее. Все, что тебе нужно сделать, это просто нажать кнопку, соединиться с Фейсбуком, и на это все заканчивается. Uh, второе, это в какой-то мере естественно, да, это цинично и это объективизация, мы просто смотрим на одну фотографию человека и лайкаем или не лайкаем, но по сути в баре, когда кто-то пьяный или просто при общении с другим человеком, ты тоже или лайкаешь, или не лайкаешь. Uh, это происходит, конечно, не так цинично, и ты этого не говоришь человеку, но это предполагается. Взаимные друзья. Тиндер тебе, когда ты видишь список людей, предлагает людей, с которыми у тебя есть э, приблизительно несколько знакомых. То есть э, у вас будут выскакивать люди, у э, которых с, которые с вами есть ну хотя бы 3-4, от 3-4 до 30 близких друзей. То есть, быть может, с этим человеком вы бы встретились в жизни, но просто так не довелось. Таким образом, у вас э, с человеком, который вы можете понравиться, есть даже социальный капитал, какие-то люди, с которыми вы можете общаться. Uh, легко пользоваться на ходу. Если вы возьмете Тиндер и скачаете его сейчас, или если вы просто используете, вы заметите, что все, что вам нужно иметь, это просто большой палец, и все. Uh, фактор смущения ограничен. Знаете, этот неловкий момент, когда ты лайкаешь кому-то авочку, а тебе никто ничего не лайкает в ответ. Вот этот вот фактор смущения в Тиндере ограничен. То есть если ты кого-то лайкнул, а у тебя нет, ты этого не знаешь, потому что, ну, это не просто не показывается. Ты можешь подумать, что а, человека просто ты еще не выскочил, или он еще просто не заходил в Тиндер, а может он тебе не просто не понравился, может быть ты ему просто не понравился, но ты об этом никогда не узнаешь. И это очень хорошо. Тебе это не обижает. И отсутствие нежелательной почвы почты. Я думаю, что вы э, давай Я думаю, что вы с этим, наверное, не сталкивались, но э, в большей части этим э, дей сервисов очень много нежелательной почты на почтовых ящиках. В Тиндере этого нет. Минусы в использовании. Люди очень редко пишут друг другу. Зачастую я это называю социальной мастурбацией, когда ты просто повышаешь себе самооценку тем, что тебе кто-то лайкает, лайкает, лайкает, лайкает, тебе очень приятно. Но по сути на 25 разов, когда тебе кто то этот лайк, но ответ пишет только один раз, и обычно пишут мужчины. Женщины практически никогда не пишут. И знаете, Переписки достаточно односложные, когда тебе пишут привет, привет, привет, а ты ничего не отвечаешь. Вот такие вот переписки практически всегда в Тиндере. Второе, он сфокусирован на сексе. Да, сколько бы сейчас не говорили все э, Тиндера, что нет, это помощь найти себе друзей и так далее, и так далее. На самом деле он, правда, секс сфокусирован. Э, ну и, по сути, как бы основные ко предложения, которые выступают, при том, что сексфокусирован не столько на реальном ну, сексе в реальности, а сколько в онлайн сексе. И проблема Тиндера он затягивает. Вот, есть... <смех> Видите, это он так свайпает. Вот это то, что я говорю. Видите, он, он лайкает всех людей, это кусок мяса. Лайкает людей. Вот. Это очень хорошая, мне кажется, демонстрация того, как выглядит Tinder в жизни. Кусок мяса лайкает людей. А, вот. И в контексте этого хотелось бы поговорить, наверное, о психологии. Потому что, как я вам уже отмечала, это самое популярное приложение. И есть причина, почему оно настолько популярно. В этом контексте хотел бы вам рассказать про Бирюса Скиннера. Бирюс Скиннер – это такой бихевиорист эм, в американский. И он сделал достаточно интересное исследование, которое много нам объяснит, почему Тиндер стал настолько популярным. Э, он сделал закон оперантного обуславливания. То есть, я вам его прочитаю, потом будем разбирать. Поведение живых существ полностью определяется последствиями, которым оно приводит. В зависимости от того, будут ли эти последствия приятными, безразличными или неприятными, живой организм проявит тенденцию повторять данный поведенческий акт не передавать ему никакого значения или же избегать его повторения в дальнейшем. По сути, звучит очень капитанский, ничего в этом, ну, это очевидно, да, но все таки заметим, что Скиннер был бы ну, в начале XX века, и в тот момент бихеверизм только, ну, как, развивался достаточно бурно, поэтому такие вещи были базовыми. И он говорил о том, что для э, этого повторения действия которым да, нужно чтобы было два вида подкрепления есть первичное подкрепление есть вторичные подкрепления К первичными он относил пищу воду секс и физический комфорт К вторичным деньги внимание социальное одобрение так вот он говорил о том что э, например ну, можно сказать что сейчас вторичные и э, вторичные и первичные очень сильно соединяются потому что да для, допустим для пищи и воды сейчас нужны деньги. Да? Вот. Но что интересно, скиннер говорил о том, что самое мощное подкрепление, которое может быть, это социальное одобрение. Это то, то, а, тот вид подкрепления, который заставляет нас как раз лучше всего повторять то, что мы делали. И в этом случае очень хороший пример, который приводит Скиннер: он говорит а, о том, что этим пользуются все азартные игры. Что происходит, когда мы используем а, да, азартный ну, боже мой, автомат для игр? У нас есть монета, мы ее закидываем, и мы, по сути, хотим, чтобы мы выиграли, да, у нас есть мысль о том, что мы можем получить подкрепление, ну, позитивное подкрепление. В этом случае мы, это единственная причина, почему мы играем. Мы кидаем и кидаем и кидаем, и ждем, что рано или поздно нам что-то выпадет. К сожалению, у нас мост так, так построен, что мы почему-то уверены, что если мы кинем монетку 100 тысяч раз, то на 100 тысяч первый раз нам точно выпадет выигрыш. Не понимаешь, что статистика работает не так, это далеко не факт, что мы выиграем. Но мы думаем о том, что вероятность при этом выигрыша увеличивается. Uh, вот, если мы заменим монетку на лайк, а выигрыш заменим на матч, да, когда ты другу нравится, то будет то же самое, что работает в Тиндере, точно так же То есть по сути мы лайкаем, ожидая, что у нас, uh, что у нас будет выигрыш который может быть, может не быть. Но мы лайкаем как можно больше. И таким образом мы получаем социальное подкрепление, социальное позитивное подкрепление, которое лучше всего нас мотивирует повторять эти действия. То же самое, эм, это эм, стимулирует у нас в голове по выработку нейромедиатора дофамина, который дает нам чувство удовольствия. Это используется во время того, как кто-то нас ретвитит в Твиттере или шарит наши посты в Фейсбуке. Мы получаем социальное одобрение, то, что нам, то, что нам повышает самооценку и дает нам чувствовать себя нужными. Э, то же, что важно, эм, Повенческие экономисты утверждают, что самое большое разочарование человек испытывает тогда, когда ожидает чего-то большого, чего-то большего, а получает меньше. Это самый, самый э, негативный аспект, человек чувствует это болезнью всего. И этим Тиндер тоже пользуется. По сути, когда вы играете в Тиндер, вы ничего, вы ничего не ожидаете. Вы не ожидаете того, что вы найдете любовь всей своей жизни. Все, что вы делаете, вы просто двигаете пальцем. Это все, что вам надо. Но при этом, если вы получите матч, у вас будет... Э, вы считаете, вы выиграли, и из-за из, -за, из -за того, что вы ожидали меньшего, получили больше, у вас идет такое приятное ощущение. Давай дальше. Вот, что тоже важно. Тиндер, это не, он не позиционирует себя как приложение, он позиционирует себя как игрушку. Эта кошечка у вас выскакивает, когда вы с кем-то да, ну, друг другу понравились. Видите, что тут написано? прислать сообщение да, данному человеку и продолжать играть. Слово «играть» тут очень важно. Он не предлагает нам, он не говорит нам «продолжайте смотреть других людей» или «продолжайте общаться». Он предлагает нам играть дальше. То есть это позиция того, что это игрушка. Давай дальше. Вот. Тоже что важно отметить по поводу, мы сейчас к этому подойдем, по поводу игрушки. Tinder использовал тоже интересный аспект, который использует достаточно большое количество приложений в телефоне. Человек на постоянной основе, уже несколько, ну, достаточно давно, но эта тенденция прогрессирует. Человек на постоянной основе ощущает скуку. Да, мы стоим в пробке, мы стоим за основки в троллейбус, и не знаю, мы просто ждем, пока что-то скачается или и так далее. В общем, мы чувствуем скуку. И в этом случае опять-таки Tinder это потому что мы забиваем вот это вот пространство пустое, время, скуки и так далее, забиваем Тиндером. И, по сути, только не сидите сейчас в Тиндере, Вот. И суть в том, что... Из-за этого, а, да, еще, чтобы вы понимали, опять-таки, Шонрат, сила Тиндера, говорит, что каждый пользователь Тиндера просиживает там в день около 11 минут. Это очень много, опять-таки, это статистика Тиндера, нельзя полностью верить, но сам факт, 11 минут в день это достаточно много, вообще заполняя этим да, свое время. Те, те плюсы, о которых я еще, наверное, не сказала, о том, что э, это тоже такая особенность э, нас и э, как он используется, например, в Америке. Э, э, у нас тиндер стал популярным после Олимпиады в Сочи. В а, тот момент у нас практически тиндер никто не использовал, было неизвестное приложение, просто на тот момент, в, а, а, боже мой, спортсмены в Сочи, они использовали тиндер потому что им было скучно. Они просто с кем-то общались, они об этом сообщили в а, всяких журналах, изданиях, и после этого приложение стало популярным у нас в на, на, на странах СНГ. А, например, в это прекрасное приложение, если, допустим, ты оказался в другой стране, и ты никого не знаешь, тебе надо с кем-то провести время. Зачастую, если ты сидишь а, в, вот в странах Европы или в Америке, сидишь в Tinder, люди обычно внизу по своей фотографии пишут, чего у них хотят быстрого секса, хотят просто попить кофе, им скучно, или они, допустим, хотят свести свою собаку с кем-нибудь. Более того, кто-то так и искал, были даже поводы так и найти наркотики, ну, марихуану полегче, что привело к тому, что один стартапер придумал Точно так же с геолокацией, нахождение марихуаны под названием High There. Вот. И, и, и суть в том, что да, но у нас так никто не делает. У нас в Тиндер люди ничего друг, друг друг друг о друге не пишут. Они просто лайкают и все. У нас пока еще, видимо, люди недостаточно открылись для этого. Вот. А теперь мы говорим о выводах психологов, которые исследуйте тиндер, которыми они приходили. Uh, Во-первых, использование тиндера позволяет людям удовлетворить некоторые основные социальные потребности. Да? Ну, мы, мы это уже поняли по поводу социального подкрепления. Мы получаем какой-то фидбэк, uh, какой-то ответ от людей. Тиндер uh, подражает знакомством в реальном мире. Да? Опять-таки, мы точно так же видим человека, лайкаем, не лайкаем, ну и продолжаем общение или нет, или продолжаем играть. И поменять партнера стало гораздо легче. Это очень важный момент. Uh, психологи отмечают этот элемент uh, как... Uh, то, что они называют угрозой моногамией. Потому что длительное время, ну, как когда еще не было разводов, люди вынуждены были мириться, жить друг с другом, продолжать отношения всего того, что у них не было выбора. Но Тиндер конкретно вам дает ощущение того, что Рыбы в воде, правда, очень много. И если у тебя, допустим, конфликт с твоим партнером, то тебе очень непроблематично найти кого-нибудь еще просто подвигай пальцем налево или вправо, и все. И вся эта проблема решится. Таким образом, не очень стабильные отношения или э, да, не очень перспективные, рушатся очень быстро. Более того, э, статистику, которую приводил не Tinder, а по-моему Гардиан э, 40% людей, которые сидят на в этом приложении, у них есть партнеры. Они просто повышают себе самооценку, ищут себя. Я не знаю что, но сам факт того, что это не только для одиноких людей. Вот. И если даже вы с кем-то познакомились в Тиндере, это не имеет того, что вы можете сидеть с этим человеком на свидание и, <laughs> и смотреть других людей. То есть, тоже если вы хотите, вы рассчитываете на романтические отношения, Тиндер все-таки не ваш вариант, потому что вы понимаете, что этот человек может также лайкать и выбирать других людей. Это то, тоже, о чем часто спорят люди, которые используют Тиндер, потому что, мол, Тиндер не ориентирован на серьезные отношения. Но, собственно говоря, это нормально, потому что это приложение, которое имитирует игру. Вот, да, это, наверное, очень интересная тоже фраза, но основной вывод, к которому мне бы хотелось перейти, мы слышим очень часто, что технологии негативно влияют на наше общение, что они меняют нас с вами, что мы по-другому общаемся и так далее. все таки я бы хотела отметить, что это совсем не так, что изменения, конечно, есть, но очень важно отметить, что тиндер тот же, да, он имитирует все таки жизнь и как мы общаемся в жизни. По сути, когда мы знакомимся с кем-то в интернете, самоцелью является не столько просто друг друга лайкнуть и заняться онлайн-сексом, или, допустим, онлайн-дейтингом. Нет, мы хотим встретиться в жизни. Это то, что нам просто помогает встр... построить отношения в реальной жизни. Помните, как, когда мы только-только все начали сидеть в социальных сетях, у нас было огромное количество всяких демотиваторов, которые описывали о том, что... «Все, дружбы не будет, теперь отношения другие, вот 10 друзей раньше, 10 друзей теперь» и так далее. И что вот все отношения с друзьями у нас ведется к тому, что мы сидим в онлайне. И теперь мы с вами знаем, что на самом деле это не так. Да, у нас есть одно количество людей в социальных сетях, но это не меняет то, что у нас есть люди, с которыми мы видимся постоянно на постоянной основе, и, собственно говоря, ну, отношения с этими людьми у нас не поменялось. Единственное, что поменялось, достаточно ярко. Да, мы с вами стали, если это можно так, лучше психологами, мы лучше понимаем, когда человек расстроен или нет по одному только смайлу или а, по каким-то другим непонятным запятым. Если он поставил точку, то, наверное, он точно злой. Есть, есть такое, да, это, есть тоже исследование о том, что почему, когда человек ставит точку, точку он со всеми занимается как будто бы злым вот это единственное, это единственное о чем можно говорить как меняются наши взаимоотношения это всего лишь легче и тиндер имитирует жизнь это очень важно отметить вот это наверное все поэтому установите себе тиндер просто посмотрите на него все если у вас есть вопрос да сколько еще лет будет работать Когда он умрет? Когда у тебя будет жена? Нет, я не знаю. <смех> <смех> не, не, <смех> Нет, ну, понимаешь, <смех> я думаю о том, что, э, во-первых, да, это я сейчас вспомнила, важная информация, и я отвечу на твой вопрос. Да, конечно же, так как есть Tinder, который всех очень сильно объективизирует, появляется противоположность этим приложениям, например, приложение Willow. Суть этого приложения в том, что у человека, пока вы с ним не пообщаетесь. То есть, чтобы оценили его душевные 100, душу, там, все ценности, а потом уже видели. Ну, то есть появляются такие вещи. Я думаю, что Tinder еще не тогда, когда появится приложения, которое еще делаются проще. Вот тогда. Потому что так работает. Чем проще, тем лучше. У меня есть два вопроса тебе. Можно? Для первого есть много знакомых, у которых был реально позитивный опыт. Позитивный вот, опыт это ну, что? Ну не просто вот там он погулял и классно получилось, а в целом что он? Там, смотря вот чего сидел, понимаешь? И оценишь, угу. что вот это хорошо, и моя жизнь стала лучше. А, ну во-первых, понимаешь, жизнь стала не столько жизнь стала лучше, сколько самооценка стала лучше, это раз. Второй, смотря, какую ты цель ставишь. У меня есть друзья, которые ставили себе цель, цель быстрый секс, и они это получили. Если ставишь себе отношение, а, боже мой, там историю Рома и Джульетта – это плохой вариант. А, но опять-таки, да, смотря какая цель. Вот это, наверное, то, что нужно знать людям, которые используют тиндер. То есть, если ты ставишь себе цель просто... Ты сидишь в баре, ты пьяный, тебе хочется развлечься, и так же думает другая девушка, почему бы нет? Но если, допустим, ты хочешь с кем-то построить серьезные отношения, ты уже реально думаешь о чем-то более серьезном и глубоком, мне кажется, это очень, не очень плохой вариант. Более того, скажите тебе честно, все мои знакомые парочки, которые познакомились через Тиндер, чуть-чуть смущаются, когда об этом говорят. То есть они такие, ну, познакомились с Тиндером и хихикают. То есть для них, судя по всему, они сами осознают, что их отношения ну, имеют какой-то контекст а, чего-то несерьезного. Ну, вот. И второй вопрос. Ты сказала, что 10 лет назад людей, которые сидят на сайтах знакомств, смотрели типа, как на неудачников. Ну, мне кажется, что до сих пор но ну, есть такое мнение, что на сайте знакомств не особо интересная аудитория, и вряд ли ты там встретишь. Вот, а на Тиндере, видишь, появился Тиндер, еще есть несколько при приложений. Конечно, ты Конечно, исправилось. Если сейчас кто-то незнакомец скажет, что он сидит на Тиндере, я скажу «хорошо». Ну, то есть, окей. И, или там скажут «я тебе видел», я скажу «хорошо». Ну, то есть, это не… Это, смотри, ну, так как мне кажется, это... что сохранилось все-таки такое, что… Там ли ты найдешь суперинтересный человек на сайте знакомств, и все-таки там, ну, контингент не очень, но у меня, ну, например, такое Вот, это важно, это не за сайт знакомств, да. я понимаю, я понимаю, нет. что ты, наверное, им не пользуешься, но ты просто... Я как... о нем услышал первый раз от этого человека Димы. Привет, вот. Дима. Познакомимся, Дима по лесу Тиндером. Характерно, у меня его нет. Да, да, у меня тоже, да. Я а, просто знаю, что это топовое приложение в своей области. Нет, просто я тебе предлагаю просто а, зайти. А пос... Сейчас, секундочку, секунду. Я просто предлагаю тебе. Не предлагаю тебе никого находить, просто предлагаю тебе зайти и посмотреть, и ты поймешь, чем я тебе говорю. То есть оно. Это не Это же типа, знаешь, как просто типа оценивание друг друга, но не более. то есть Там был молодой человек, сейчас я, да. Я очень молодой Извините. А кто не знаком с а кто, а кто из вас? Оставьте руку, кто из вас установит сегодня. Ну и ладно. Да. Хорошо, были такие исследования? Вот взять как тысячу человек, кто сидит в тысячу, кто не сидит, какую-то контрольную группу, и оценить по каким-то субъективным критериям, кто из них интереснее, люди, более успешные, более официально. Понимаешь, но Тиндер же это сделал. Он оценил субъективно популярных и непопулярных. Нет, он оценил Facebook, он оценил не Тиндер, он оценил facebook То есть по Фейсбуку же можно понять, ну, человек успешный или нет, сколько у него там он работает, сколько у него лайков и так далее. Тиндер это и сделал, понимаешь, он взял, распределил классных в одну категорию, не классных в другую категорию, он это и сделал. Но я, я таких исследований не видел, да, наверное, это очень сложно сделать категорию успешных не неуспешных, потому что это очень субъективно, мне кажется. Вот, да, да. Это миллениулы, то есть э, люди от 15, я так подозреваю, 16, до 30 с чем-то. Но, ну да, есть и под 40, но их просто меньше. То есть обычно это вот возраст 20-30 лет. А соотношение одинаковое. одинаковое. Да, ладно. Вот это удивительно тоже, это реально одинаковое. Вот тоже важно, что они брали по всему миру, по всему миру одинаково. В разных странах, ну, по-разному, но у нас, например, девушек меньше чуть-чуть. Нет, в Америке нет. В Америке вот, вот в этом-то и суть, да, ну, что это, там. Наверное, их успех и, есть, и нас... То есть э, одинаковое количество. И при том, ну, опять-таки, да, то мы же тоже оцениваем то, что ты, когда ты заходишь в Тиндер, ты же можешь написать, что я нахожусь в Амстердаме на два часа погулять со мной кто-нибудь. Ну, ты, ты же можешь об этом спокойно написать, и поэтому не обязательно, что кто-то тебе сразу пристанет непонятными предложениями. Поэтому вот из-за из этого, кстати, да, очень интересно, потому что э, CEO Тиндера, его очень сильно э, не взлюбили э, феминистки. После его фразы он сказал, что э, э, такой легкий секс стал доступным не из-за того, что есть Тиндер, а из-за того, что есть феминистки. Ну, из-за того, что, мол, женщины стали прощаться с секс-сексу, и поэтому появились такие приложения, как Tinder. Ну, в общем, он не, не самый тактичный, скажем так, а, директор. Вот. Поэтому, да, предстоит одинаково. Но у нас, у нас нет пока что. Потому что у нас еще не воспринимается он как вариант для общения. Больше воспринимается как вариант для после клуба. Все? Ты говоришь, вот он в свое время разделил, да, вот классных людей и неклассных, и потом были какие-то возмущения, теперь это так же все еще продолжается? Да, ты да. да, да, да. никак не видел. Нет. Просто... Ну, а, нет, нет, ну, нет, ну просто, понимаешь, это способ заработать деньги, потому что если ты хочешь выйти из своей маленькой лиги туда, ты можешь должен заплатить деньги. А, ну, Но, ну им, им надо было, после какого-то момента все стартапы должны найти способ монетизироваться, поэтому появился суперлайк. Когда даже человек тебя может не лайкать в ответ, но ты ему все равно можешь написать. Потому что иначе стартапы просто прогорят, им нужно как-то найти способ зарабатывать деньги. И это вот способ зарабатывания денег. <соцентрический> я не знаю. Нет, нет. <соцентрический> ну, то есть я, я, я, я не думаю, что... Во-первых, статистика, наверное, есть у самого Тиндера, и вряд ли бы он их показывал, мне кажется. Но было бы, наверное, логичным предположить, что это мужчина. И <соцентрический> постарше. Может быть. <соцентрический> да. Ну, ну да, наверное. Может быть, да вопросов больше нет, то mm -hmm. ну, спасибо. Спасибо.